Коль нет вина, улыбкой брызни. Не унывай, сынок, не кисни. Пред нами открывает двери всегда лишь то, во что мы верим. Поверь в себя, в мечту, в удачу. Верь в лучшее, нельзя иначе. Пусть будет год, сыночек новый, и переломным, и фартовым. Жизнь — океан, где шторм и буря. И чтоб мы в нем не утонули, Есть круг спасательный, надежда. Держись, сынок, и нос не вешай.